который запустился сегодня. Более подробно читайте у меня на сайте. Здесь при регистрации нам дают бонус 42 доллара. Минимальная инвестиция 11 долларов. Минимальный вывод 1,5 доллара. VIP 1 стоит 11 долларов. VIP 2 стоит 103 доллара. VIP 3 стоит 193. Ну и так далее. Ссылка для регистрации будет вот здесь. Переходим по ссылке. Попадаем на вот такой вот сайт. Здесь в первом поле прописываем электронную почту, второе поле пароль, третье поле подтверждаем пароль, четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Здесь у вас будет код пригласителя, здесь прописываем телеграмм, попадаем на вот такой вот сайт. Чтобы здесь начать зарабатывать, нам нужно пополнить счет. Нажимаем здесь вот перезарядка, на этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите зайти. Далее ждем от 1 до 5 минут, нажимаем кнопочку подтвердить, возвращаемся назад и здесь, когда мы пополнили счет, заходим там, где у нас VIP и нажимаем здесь присоединиться, сейчас выбираем тот VIP, на который мы здесь сделали инвестицию. Далее, переходим на домашнюю страницу, нажимаем на тот VIP, который у вас есть, у меня вот VIP 2 и выполняем здесь задание. Я вот выполнил три задания, получил 8 долларов. У вас здесь будут картинки. Вот здесь вам нужно прокликать по трем картинкам, выполнить задание. Далее вы нажимаете кнопочку снятия. Перед тем, как снимать деньги, вам нужно будет добавить кошелек. Добавили кошелек, прописали здесь сумму, которая у вас на балансе. Платежный пароль. Здесь вставили кошелек. Нажали Представить на рассмотрение. Деньги зачисляются. Очень-очень быстро. Здесь у вас в разделе «Команда» будет пригласительная ссылка. Копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Данный проект запустился сегодня. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Также перед началом инвестирования прочитайте. У меня есть в описании под каждым видео. Я оставляю правила инвестирования в интернете. Никогда не инвестируйте в заемные деньги, либо же последние. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока.